сегодня я буду записывать видео по как создать сайт и вы уже видите просто если у вас здесь больше комитетно я не знаю что его исправить но если его нет то это даже очень хорошо так вот все сейчас мы сделаем вот так первое что я могу сделать нам надо создать да, это что-то меня очень тяжело. Вы что-то видите? Нет, вы это не видите. Ах, ну что не меня. Короче, нам нужно создать текстовый документ. Он взять его. Просто. Так, в Азеландии вот так. Именно вот так. У многих есть шаблон «паника», на «паника», на И теперь нам надо этот индекс.май зайти и настроить. Сейчас вы увидите все. Просто меньше капалось. Не знаю, почему. Чем это сделал? Давайте как я сейчас хочу? О! открылось И что надо? Нам надо... Он открылся! Наконец-то. Можно его просто сохранить. Вы выбирайте обязательно эту папочку, выбирайте все тайники и пишите тут. Да. Вам просто написать. Сейчас вы увидите, что... Да. Понимаете, не очень неудобно, но я просто... Я, понимала, я не понимаю, я не лайк, это 83% всех людей на не подписаны. Сейчас всех не подпишу. Вот, и... Те, кто меня смотрит, достаточно много, процентов, вас не подписан. Вот я, короче, не знаете, шевеления, значит, я могу это Сейчас мы все покажем. сейчас ничего не бить, и я, я понимаю, вы будете показывать, что я вам делаю. И вы видите, я делаю. На. Я делаю не хороотно. Отлично. все. Все, что я делаю. сейчас все увидите. Вот, вы делаете, пишете эту точку с теймей, и у нас может быть У вас появляться такой файлик не обязательно, у вас должен быть этот начертный кнопок. Теперь вы этот тиммейл, который вы создавали, который десет свой документ, вы можете его спокойно удалять. Снова вы используете собранный текст для того, чтобы это все написать. Я okay. mm -hmm. Ссылку такая у на текст для вас. Что вы написали? что-нибудь. Начало. Начало. Начало. Начало. Начало. Начало. Начало. Начало. Нажмите Enter и пишите... Это так... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Нажмите... Удобно. Mm. Я покрываю фирменницы и мы сейчас будем написать. И, кстати, то, что у нас есть вот, 84% не подписывали, только 15 из вас подписывали. Давайте все вам подписки и сделаем. Вот. Пока что у нас ничего не видно. Ну вот, видео где вики точка блог Это... Eu acho que é muito o To just going to go here. That's where that's not me. Do you? I need to me. Кто-то переписывался? не понимаю, что все шоке, ладно? Так, замазать! Замазать! Вы сейчас ничего не имеете Все много рекламы Ну, не за кого вы были, помню Просто Вы его увидите. Много друзей. Давайте добавляйте всем, друзьям, потому что у меня так же одна, как и моя. И еще пять и семь лет, допустим, друзья, вы сейчас увидите мою страничку. Пока-пока. Ну, не тяжелая, она легкая. Может, поставьте лайки. Я бы создал свой сайтик уже. И это был спойлер, Сейчас это закончится. А я всегда с полю. Всегда с размещать поле. Что будет. Поэтому не для часа, А почему не процессом? А чё Ладно, я сейчас я не понимаю. А я, не могу его не понял. Питаем наш виркс, а планчик, а планчик, а планчик, а Сейчас... Мы звать Нам будет какой-нибудь Да, да. не да. Да, Ну, нет, нет, нет, не Вы, вы понимаете, как писать текст? Я скажу, это не единственный способ писать текст. Есть очень много разных способов писания текста. Например, можно использовать таблички, то есть табл А маленький. Надо Есть разные способы. Мы не будем использовать это. Ну, аху Ну, что такое? Ну, сохраняй же, СМО! Не пирать пирать, я их получилось Вообще, снимать, завтра, Ладно. И мы не смогли протестировать данный сайт, но я скажу, чтобы понимать вы, Больше Команду, которая будет команду, нам не надо. Вот наша. Вот, на я скопирую вот это. Как я я Как я буду писать. Как я буду показывать, я не Ну Я сейчас покажу, как это сложно. Я сейчас покажу вам код, и вы видите, что Вот, титры это название CMS сайта. То, что будет написано вот тут. Вот. вот, смотрите, это мы просто не лишь deep, понимаете? Это просто я использую специальную команду, чтобы поднять вот данный напись, так вот, уважаю, на вверх. Ну и поменять. Если вы хотите поменять, я просто покажу не очередь. Лайк мы уже поднимаем на вверх. это не ответ наверх. Это сунешь пользователь текст лайк. Это значит изменить текст и в центр Я сначала изображения. Потом и много наверх. Иди, я уже люблю. это просто несколько просто строчечек, которые нам больше нужно отменить. Потом я использую сайт, сегодня я обучаю ролик, тоже центр, и я вам скажу, расскажу про очки мои. Вот, потом я, я это, вот не описываю. Это будет во втором, и я для... да, не собираюсь сказать что это. Для чего она? На. И что это? На. Я вспомнила, что это просто изменение цвета. Но... Потом, или... Это у нас вот, что? Это у нас... Что-нибудь совсем помню? Посмотрим вам этот сайт. Или вспомним вместе вместе с Вот. Он взял его индекс Давай, я Знаете, это уже полностью которые сайт, который я уже написал Который мы на хвостик. Вот. Сейчас, Сейчас. Это, по-моему, нас Ой, ничего. Это просто ключевая часть, которая выделяет вот отдельную часть, чтобы, вы пониз... чтобы кнопочки чтобы не срезать сделать же это Я не знаю, они только заходят вот, Дай я Не сделать как я я просто немножко Использую Смотрите Вот я использовал данный путь Она была близко туда Я на 3% его там, где тебе, тебе да, еще складно встретить я начала залезать вот туда вот, На этот ну, я написал 2. Сейчас покажу. А такой и девяносто собрать. Сейчас мыстил еще тетлик и на 20 собрать. Пик это написал жири большим шерифтор. Потом я взял статью из интернета. BE это -э -э пропуск статьи, если что.